Либо ты бежишь медленно, либо не в ту сторону. Мы паркуем этот капитал, и здесь моя задача не терять, для того чтобы увеличить это тело, капитал, и потом его реинвестировать. В первых инвестициях терял деньги просто, потому что у них не было этого правила в голове, ну, насколько у тебя хватит терпения, без опыта вылезти из этих долгов. То есть в его голове это займ с гарантированной доходностью, где кто-то ему увеличивает деньги. Соответственно, таких историй не бывает. Пять главных проблем, которые мешают инвестору. Мы в этом видео разберем те ошибки, которые я допускал, я предпочитаю действовать активно, поэтому ошибки будут не из книг, не Уоррена Баффета, не других выдающихся инвесторов, а именно лично И которые я допускал на ранних этапах, возможно, они позволят тебе пересмотреть как-то свою стратегию. Я сейчас не буду говорить о том, что инвестировать, это самая главная ошибка, это все был щит, потому что если ты инвестируешь, создаешь пассивный доход, должен понимать, что его по-любому надо делать. И а, одна из вещей, которую, с которой я часто, кстати, сталкиваюсь и вижу, то, что ребята очень фокусируются на одном инструменте, там, на сайтах, на автомобилях, они говорят, да, надо инвестировать, я это понимаю, вот я хочу все в доходные сайты. Нет, ребят, есть портфель, соответственно, если портфеля нет, это ошибка, то есть каждый инструмент в портфеле должен иметь смысл. У портфеля должно быть понятие срока, какой капитал ты на старте вкладываешь, какой капитал ты вкладываешь ежемесячно, в какие конкретно инструменты, как они защищают твое тело инвестиций, на каком конкретно этапе ты находишься. Потому что если ты в возрасте инвестор и у тебя твоя основная задача не потерять, то для тебя идут одни инструменты. Если ты молодой человек, 18 лет, для тебя идут совершенно другие инструменты, поэтому здесь нужно, Всегда строить портфель, исходя из того, ну, исходя из своих задач, стратегий и срока инвестирования. У меня есть несколько дорог. Первая дорога мультипликации. Я увеличиваю капитал за счет активного бизнеса, за счет крипты, за счет доходных сайтов, за счет перепродажи активов, за счет спекуляции сделок с недвижимостью, за счет торгов по банкротству, за счет оптовых пулов с апартаментами. То есть, для меня эта задача максимального увеличения капитала. И вторая, на втором этапе мы паркуем этот капитал. И здесь моя задача не терять. То есть консервативно абсолютно в белую в разных валютах, в разных странах, недвижки, там, дивидендных акций много и так далее. То есть и сильно зависит от того, на каком этапе ты находишься. И сейчас мой фокус в первую очередь направлен на то, чтобы максимально увеличить капитал, то есть я очень много активного участия в инвестировании принимаю просто для того, чтобы увеличить это тело, капитал, и потом его инвестировать. Так, ну про портфель мы поговорили, то, что есть нет портфеля, то это прям первая ошибка, и его необходимо создать. у нас есть модели, как это делать, можно написать мне в инстаграм, расскажу как. У нас есть и продвинутый продукт, который называется «Твой инвестиционный портфель», есть и годовая программа, также есть и бесплатный марафон, ссылка в описании будет. Хорошо. Значит, следующая история – это портфель не согласован с целью. То есть ты такой говоришь, о, я хочу… Лям в месяц пассивного дохода, но при этом ты инвестируешь 5000 рублей в месяц. И ты понимаешь, просто нужно проверить, а реально выигрыш возможен или невозможен. То есть здесь очень простые инструменты, калькулятор. Если просто хотя бы это не просчитать, то ну, можно просто там бежать и никогда в жизни не добежать, потому что либо ты бежишь медленно, либо не в ту сторону. Ошибка номер три ⁇ это терять деньги. То есть не теряй деньги, просто... При этом большинство инвесторов в первых инвестициях теряло деньги просто, потому что у них не было этого правила в голове и, возможно, вы уже ее совершали эту ошибку и сейчас думаете, ну да, это же так очевидно, что деньги не надо терять. но когда ты будешь делать первые шаги, ты, скорее всего, будешь какие-то потери нести, поэтому нужно всегда стараться на первых этапах, когда ты получаешь опыт, убеждаться, что деньги не будут потеряны. Этому очень много надо увлекательно, точнее, этому нужно посвящать очень много времени, потому что большинство новичков, они сфокусированы на доходности в первую очередь, но именно нужно думать о том, 80% времени думать о том, как не потерять, 20% как увеличить доходность. Четвертая ошибка, кстати, тоже ошибка новичков – это терять чужие деньги. То есть отношение к чужим деньгам, оно должно быть такое же, как к своим деньгам. Если ты теряешь не свои деньги, а чужие, это вгоняет тебя в еще большие долги и ты начинаешь даже не с нуля, а начинаешь с огромного минуса и вопрос, ну, насколько у тебя хватит терпения, без опыта вылезти из этих долгов, потому что это на самом деле очень сложная ситуация. Одно дело, когда инвестор с опытом берет кредитное плечо, использует это для инвестиций, он понимает то, что в самом худшем раскладе, что он будет делать. Другое дело, когда это делает новичок, не осознавая рисков, втягивая своих знакомых, близких, родных. Те берут кредиты, и это самая печальная история. Соответственно, и здесь, наверное, ключевая проблема в слове быстрее. То есть, попытка сделать это быстро, там, за полгода, за год, за два года. То есть, нету культуры инвестирования, нет вот этого понятия, нет опыта, нету прототипов, попытка просто закрыть, а, надо делать, надо как можно быстрее, у нас нет времени, мы сразу хотим кайфовать, и ну, с этим всегда есть проблема. И пятая причина, пятая ошибка, которая поможет тебе справиться с предыдущим, это обучение. То есть не нужно учиться только на своих ошибках, это очень важно. нужно учиться, Во-первых, если ты хочешь инвестировать в какую-то стратегию, нужно находить подводные камни, риски, разбираться, смотреть практику, изучать кейсы, смотреть как у людей, которые это уже делали, как у них это получилось, найти способ у них учиться, потому что это один из самых быстрых способов получить результат, найти того, у кого этот результат уже есть, и найти способ у него учиться. Соответственно, и здесь еще одна важная вещь, надо вникать в детали, потому что я часто… Ну, я встречаю инвесторов, которые просто говорят «давайте просто дам денег в управление и ты будешь заниматься этим управлением». То есть в его голове это займ с гарантированной доходностью, где кто-то ему увеличивает деньги. Соответственно, таких историй не бывает. То есть всегда есть вот этот некий баланс риска и доходности, и, но ну, эти вещи нужно понимать. Если тебе это видео было полезным. Как обычно, палец вверх, подпишись, нажми колокольчик. Не забудь посмотреть видео, которое находится в описании. Разверни его, там я добавлю полезную информацию, которая дополнит это видео. Также приходи на марафон и подпишись на инсту.